20 октября, Карповская, заехали вчера в одиннадцать часов вечера потопили буржуйку, ночью истопили печь в доме пока не жарко, но ну и не холодно. До сюда доехали на всем известной машине, зарегистрированной в Павловской. А все почему? Все потому, что тетя Люся скучает. Привет, тетя Люся. Скучно ей. Из-за тебя пришлось собраться и поехать. Ну что, мы здесь так поздно еще ни разу не бывали. А тут хорошо. Опять будет тяжело уезжать. Мы еще флаг не подняли. Смену не открыли. Но я думаю, что сейчас это сделаем. Равняясь, мирно! Соответственно, поднять ее флагу. Которая смена. Осень, 50, 22. Объявляется, Открытый. Ну вот. А вот, вот вроде бы как и собрались. Как бы и вроде бы а собрались. Да. А что вы пешком пройдете? Я доеду, да? Не, не, не. Ну вот мы, как обычно, начинаем все с того, что набираем воду. Водичка потемнела сказал, Андрюха. Ну какое нам до этого дело? Сейчас воды наберем, лодки накачаем, воду отвезем и отгребем. Так, машину с водой отогнал. Сейчас пройду с пешочком. По деревне будет немножко дергаться Но сейчас листвы нет так вот весь дом видно. крыша вся провалилась Вот дом стоял, видите? Задний двор остался. Вот телятник. На рыбалку. Вот пока я воду отвозил, ребята уже лодки накачали. Так, вот тут у нас охотников нет, а так бобры уже, наверное, в доме живут уже практически. О, провокаторы На растопку щеп... щепу нам кромсают. Так, ну вот мы сидим, никак не можем выйти на акваторию, они все курят и курят, курят и курят, волнуются, переживают, а сидеть-то хорошо, это тебе не рыбу ловить, рыба-то ждет. Камеру-то видно на вас? Мне главное, чтобы высоту снимал. Ну, как бы перед собой. Извините за выражение. Время уходить. Ребята, а здесь-то писец как нарыто. А чего тут роет Первый осенний заброс, ну, октябрьский. просто пидео.